Привет! Ты уже зарегистрировался на грандиозное мероприятие онлайн-событие, которое состоится 10 января 2021 года в компании Ламре, на котором будут собраны все руководство компании. Будет Петр Монгерт, это президент компании, который будет говорить о концепции компании развития. Будет Мачей Монгерт, это вице-президент компании, который будет рассказывать о перспективах и о всех планах, которые запланированы на 21 год. Будет координатор стран Ламбре, стран России и Казахстана Константин Спиченко. Он будет рассказывать о мотивационных программах компании. Также в программе, будет, в программе форума будут выступать топ-лидеры компании Гульнас Идрисова и Вадим Ефимов, которые будут рассказывать, где на самом деле в новом маркетинге сегодня деньги в МРЭ и как использовать максимально все ресурсы каждого из нас, чтобы заработать вот те деньги, которые на самом деле там находятся учитывая нашу ситуацию сегодня в рынке, одну из непростых ситуаций, как вот эти минусы повернуть на плюсы, как мы работаем в онлайн-пространстве. А, еще будет выступление Татьяны Спиченко, которая отвечает за онлайн-инструменты компании. А, и каждый инструмент может быть использован тобой. Итак. Форум состоится 10 января 2021 года в 10 часов московского времени и планируется проводиться где-то до 14 часов московского времени. Там нас всех ждет, будет кайфово, будет драйвово, будет информативно. Ссылку на регистрацию ты должен был получить на почту. Проверь, возможно она ушла в спам. Итак, регистрируйся по ссылке. Я уже зарегистрировалась. Ты следующий.